магазин инструмент центр сегодня у нас в видео обзоре очередной набор инструмента это набор алоид ng 4108p немного о марке алоид марка алоид принадлежит компании витол изготавливается инструмент в китай это заводской китай как бы хорошего качества не не не как некоторые путают если китай то это уже все это плохо то есть инструмент качественный но это инструмент полупрофессиональный. То есть подходит больше для дома, для ремонта собственного авто и обслуживания. Но не для заводов, не для фабрик, не для СТО и автосервисов. Набор состоит из 108 из инструмента. Поставляется вот такой картонной упаковки. Ярко-зелено-черного цвета. Здесь у нас сбоку комплектация набора указана. С этой стороны вы вот видите компанию Витол и адрес, где изготавливается данный набор. В комплекте каждому набору от компании Алоид, вернее, нет компании, а каждому набору Витол, вот такая вот брошюрка прилагается. То есть здесь история каких-то знаменитых мест или сооружений. Здесь мост Патона. Так, перейдем к комплектации. В комплекте две трещотки. Трещотки в наборе идут на 45 зубьев. Они идут разборные, то есть можно выкрутить и заменить внутренности, если поломается. Ру... Рукоятка комбинированная, жесткая резина и внутри вставки из пластика идут. Имеет быстрый сброс и реверс. Трещотка под квадрат 1.4, также на 45 зубьев, с реверсом, с быстрым сбросом. Надпись «Хром Ванадик», материал изготовления. Так, удлинители. Два удлинителя под квадрат 1.2. Размеры их 125 и 250 мм. Удлинитель 250 мм также служит как Т-образный вороток с плавающей головкой. Есть вот такой вот переходник. одеваете и получаем Т-образный вороток. Этот же переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 на 1 вторую. Так, два удлинителя под квадрат 1,4, 50 и 100 миллиметров. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Комплектация стандартная, как и для всех наборов на 108 единиц. Две головки 21 и 16 мм. Как видите, тут полуматовая, полуглянцевая. И здесь насечка такая ребристая по всей головке. Так, два кардана, 1,4 и 1,2. Карданы скреплены штифтами, то есть не винты, а штифты идут. Они не разборные. Так, Головки торкс. Также присутствует самая маленькая Е4. И самая большая головка на Е24. Вот Головок торкс в наборе 13 штук. Так, данные наборы выпускаются в комплектации 12-гранные и 6-гранные. У нас в видеообзоре набор идет на 6 граней. то есть профиль головки у нас 6-гранный. Головки 6-гранные в наборе, в наборе их 30 штук, самая маленькая 4 мм и самая большая на 32 мм. Покажу вам поближе. Указан размер головки и надпись хром-ваналь. Т-образный, не Т-образный, а отверточный вороток или отверточная рукоятка. Она используется с битами. Вот такие биты с вставками идут. Надеваете нужную биту. Биты в комплекте у нас под квадрат 1.4. Их здесь 18 штук. Есть шлицевые, есть шестигранные, есть торкс и крестовые биты. Также эту отверточную рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1.4. В рукоятке есть квадрат 1 1.4, можно подсоединять трещотку или подсоединять еще удлинитель. Сама рукоятка, э, вернее рукоять э, здесь у нас пластиковая идет. Полностью пластик. Так, головки торжества сказал. Переходим к верхней крышке. Биты под квадрат 1,4 с вставками я уже про них рассказывал. Также есть биты под квадрат 1,2. Здесь их 17 штук. Также торксы есть. Есть крестовые, шлицевые и шестигранные биты. Они используются с переходником. Вставляете нужную биту в переходник и используете с трещоткой или с воротком. Также удлинитель можно подсоединить еще. Головки длинные. 13 штук в наборе. 6 мм самая маленькая головка самая большая 22 мм. так и последнее, небольшой набор вернее даже небольшой а набор состоящий из трех ключей шестигранных вот такой небольшой так по комплектации все материал изготовления данного набора указывает производитель хромбанадливая сталь Вес набора 7 килограмм. Сейчас покажу вам кейс для хранения. Запирание на металлические замки. Так, по габаритам самого кейса. Ширина его составляет 37 сантиметров. Высота 26 см И глубина 8 сантиметров. Кейс такой вот ярко, вернее, салатовый такой цвет яркий. Вот видите металлические замки, запирание. Что, кстати, увеличивает срок службы, потому что есть пластиковые обычные, они служат, конечно же, меньше. И надпись, вернее, логотип наборов Aloid на кейсе. Поэтому выбирая инструмент, набор инструмента для себя. Для автомобиля, для ремонта в гараже у себя дома, присмотритесь также к наборам Alloyed. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.